Артюр Рембо. Волк в кустах скрипит от зуба. Играют фрукты вес На ветвях в своей качалке Но паук с ограды ест Исключительно фиалки В жертвенниках Соломона Я вскипаю Что за сон И бежит в потоке дрона ржавой стрункой Скрипить зубами, всех на завтрак не стаю, И влюблевывая перья, как и сам я истощаюсь, Набирают фрукты на весных дверь в своей качалке, Но паук согран. Как Соломона, Я вскипаю, что за сон, И бежит в потопке дрон ржавой струнной бульон.